Мы осознали себя продолжателями дела гигантов, титанов. Воевать со всем миром? А когда Россия поступала иначе? Да для нас война — естественное состояние, а не мир. Для нас, для людей. Люди не о мире. Мир — это временная передышка, это подготовка к новым войнам. Увы, это так. Да, многие думали, что мы стоим на колене. А мы берцы перешнуровали? Нет. Не только мы думали о себе, знаете, в позе мыслителя. И наконец мы поняли что-то про себя. И когда нам говорят, вот вы такие дамы такие, дамы народ-победитель, дамы народ-освободитель, дамы Катихон. Да, мы установим добро силой своих кулаков. И да, так как русские, никто не умеет побеждать. И так как русские, никто не умеет принимать смерть. И да, умирая, но не сдаюсь, написано кровью только на русском языке. И да, у нас последняя граната для себя. И да, мы не боимся смерти, она все равно неизбежна. И смерть не страшна, страшно бесчестие. Да, мы победим потому что наше дело правы, и потому что с нами Бог. И за эти 300 дней мы увидели истинную цену окружающего мира.